Кристина, срочно ко мне. У меня для тебя важное задание. Мало кто знает, что наша дежурная Кристина на самом деле тайный агент. Да, босс. Агент, в городе появился банк с необычайно высокими процентами на вклады. Внедриться и выяснить. Действуй. Есть, босс. Босс. Для начала черношапочное здание банка нашла. Осталось проникнуть внутрь и добыть информацию. Наш банк на российском рынке уже 15 лет. Основная его клиентура – это крупные корпоративные клиенты, предприятия российского и мирового масштаба. Есть мы давно давние партнерские отношения имеем с этой категорией клиентов. Входим в число крупнейших уральских банков по объему вкладов населения. То есть имеем давние стабильные партнерские отношения с клиентами, как корпоративными, так и населением. Но не тут-то было. Только дежурная ногу за пару, как ее с распростертыми объятиями, встретили. Да чаем, печеньем угощать принялись. Босс! Кажется, они знают о нашем задании. Их шпионы решили меня... Травить. Да и черепашки у них какие-то странные. Вы уверены, что это банк? Да, тут не только чай, печенье и черепашки, но и настоящая картинная галерея представлена. Вкус, уют, все по-домашнему. Клиентов мы встречаем как дорогих гостей, стараемся выполнить малейшее его желание. Обязательно встречаем, согласовываем накануне встречи. Поэтому клиент может смело рассчитывает на то, что он найдет взаимопонимание от всех сотрудников банка, и любой сотрудник будет заниматься только им в зависимости от его интереса. Многие клиенты банка, которые воспользовались нашими услугами, отмечают высокий уровень, высокий уровень обслуживания в нашем банке и готовы стать постоянными клиентами. Тогда «Черношапочная» решила клиентам прикинуться, да для начала разузнать, надежнее ли этот банк в банке трехлитровой. Основные наши преимущества это то, что банк входит в 50 крупнейших банков России. Вот, имеет достаточно большой уставный капитал, размер собственных средств. Вот, недавно уставный капитал был увеличен в два раза. Вот, также наш банк акредитован при Центральном банке России в рамках программы поддержки кредитных организаций в условиях кризиса. Недавно мы получили один кредит в размере 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И имеет банк достаточно стабильные финансовые показатели, не привлекал иностранные инвестиционные займы, не вкладывал средства клиентов в акции. Соответственно, ввиду падения рынка ценных бумаг, не потерпел убытки, которые принесли многие другие банки. Решено, надо стать клиентом, чтобы изучить систему изнутри. Подошла на кассу Кристина, да и говорит, что вклад открыть хочет. А тут ей аж целый перечень предлагают. У нас существует достаточно широкая линейка вкладов для любой категории клиентов. Если говорить о свежих продуктах, это два новых вклада, метком доходный и метком прогрессивный. Средняя ставка по вкладам от 8,5 до 16%. Это по рублевым вкладам. И до 10% по валютным вкладам. Определилась наконец. Да очередь пошла искать. А кто тут крайний? Крайних не оказалось. Очередь, товарищи, век минувший. Тут система отлажена и работает как часы. В нашем банке, как правило, встречи согласовываются заранее. Либо по электронной почте, либо методом телефонного обзвона. Мы согласовываем время, удобное для клиента. Приглашаем его в свой офис. И все продукты, которые ему интересны, все материалы по этим, по этим продуктам уже готовы. Это позволяет максимум времени клиенту потратить на свои собственные дела, а в банке все решить очень быстро и очень продуктивно. Денежки в банке. Клиенты здесь довольные, ходят с улыбками до ушей. Видимо, банк хорошие проценты предлагает. Но наши дежурная не верят слухам, только собственным ушам. Основным показателем эффективности вклада является возможность начисления процентов на проценты. Это значит, что проценты, начисленные в течение месяца, причисляются к основной сумме вклада. И в следующем месяце начисление идет уже на сумму вклада с ранее начисленными процентами. Босс, у вас все еще счета на канарах? Срочно переводите их сюда, я уже перевела. Как то я? Кристина дежурная по рубрике.